С вами Константин Бир. Будем сегодня писать величайший хит. вторая строчка в середину уходит, а четвертая вниз. Да? что-то там. Это. Только ты мне сделай погромче музыку, потому что мне придется прям громко там петь. Идите лесом... Э, не слышу вокала своего... Голоса своего... Ой, ой, Раз... А, ладно, я поближе подойду. туда. я принцесса! Идите лес... Идите лесом, я принцесса! Рванул по Ну это я очень слабая, я хочу... Я не понимаю, а кон концовки мне вниз уходить? Идите лесом, я при.. Я думал ты там выключишь. Идите лесом, я принцесса. Я в топе всех гламурных лент. Идите лесом, я принцесса. А кто не верит ты патент. И что с того, что. Слышала меня, нет? Не из-за такта? Да, из-за такта. Да, вы только вы не пойму пока. И что? То есть будет Раз, два, три. И что того, Да блин. Тут просто слишком часто бы слово что. И что с того, что... Три... Тут она как бы, понимаешь, вредничает. И что с того, что три бокала я прокинула в кино. Я, сука, ногать поломала. Я пострадала ни за что. И что тут каждый, сука, дачник. Мне будет факи посылать. Я демон зла, я баба мачо, Со мной бы плюс...